добрый день дорогие друзья сегодня я вам расскажу про телескопические стремянки про лестницы которые мы используем в работе у нас их большое множество есть огромные просто 12-метровые лестницы для перевозок этих лестниц требуется внешний багажник есть трансформеры вот такие вот крауси это хорошая надежная лестница есть вот такого вида телескопические стремянки с 10 ступенями. Она на 4 метра выдвигается. И имеется вот такой вот телескопический трансформер, тоже на 10 ступеней, уже раскладной. И вот я сегодня разговаривал с мастерами, и они дерутся за эту лестницу. Просто это, говорят, лучшее решение. Ну, давайте начнем с самого интересного. Это вот такая вот переносная лесенка. Сейчас с такими лесенками бегают монтажники. Которые устанавливают интернет в квартирах. А лестница достаточно интересная. Что она может, собственно? Каким образом она раскладывается? Вот липучка. Оп, все. Как бы лестница до самого потолка. Установлено. Все. Собственно, вот таким вот образом лестница раскладывается и складывается. Это позволяет экономить место в автомобиле. Она ничего не, не, вообще не занимает. но ну, вплоть ее там под мышкой можно носить просто с рюкзаком. И она очень удобна в использовании. Следующая лестница, она не телескопическая. Это классический трансформер. Собственно. Вот такая вот В виде приставной лестницы На ней можно работать на высоте 4,20 А в виде сложенной Вот такой вот стремянки ну, Собственно можно работать на высоте Где-то 3,5 метра Если встать на верхнюю ступень То есть лестница достаточно надежная Очень устойчивая Среди подобных лестниц Это наверное лучшее решение Ну и теперь Самая интересная штука это телескопический трансформер. Что позволяет эта лестница? Собственно, Собственно, эта лестница в себе сочетает преимущества телескопической лестницы и классического трансформера. То есть вы видели, что буквально 20 секунд лестница готова к работе. Она достаточно надежная, достаточно устойчивая, позволяет разложить и поднять ее. Ну, это я сейчас сложу ее и покажу, собственно, как она раскладывается. Чуть сложнее ее ну, сложить, эту лесенку. Больше времени требуется. Но вот можно сказать про размеры этой лестницы. Это отличное решение, которое позволяет работать на ступенях в подъезде. Позволяет работать на необходимой высоте. Вот таким вот образом она раскладывается. И выдвигается на необходимую высоту. То есть ну, достаточно быстро, также готова к работе. Вот таким образом складывается лестница и на липучки. Вот, то есть в одном багажнике можно перевозить большое количество необходимого инструмента. Он очень компактный. Естественно, достаточно дорогой такой инструмент. И не каждый монтажник может себе позволить приобрести данный инструмент. Следует обратить внимание, что вот когда спрашивают, а сколько стоит стоимость установки? Естественно, помимо стоимости самих работ, еще необходимо учитывать инструмент, который необходим для выполнения этих работ, время затраченное на это время проведения этих работ и доставку этого инструмента до места. Потому что если такую лестницу, которая помещается в багажнике свободно, можно закинуть и довести на легковом автомобиле, Запросто то большой, большую стремянку 20-метровую ее нужно уже перевозить на, на грузовике, можно сказать. Так. Ну и теперь стоит сравнить просто эти лестницы. Они все 4-метровые. Вот. Вес этих лестниц приблизительно одинаковый. Приблизительно, может быть, вот эта лесенка, она легче всего, у нее отсутствует э, механизм складывания. Но, опять же, она и лишена каких-то дополнительных возможностей. Потому что где-то с, с этой лестницы необходима обязательно стена, для того, чтобы ее куда-то облокотить. Потому что, ну, вот вот здесь, допустим, мне надо сейчас лампочку поменять. Я этой лестницей воспользоваться не смогу. Обязательно надо куда-то ее приставить. В принципе, про складные лестницы я рассказал. А все, что хотел. Вам, конечно же, самим необходимо сделать выбор, какая вам лестница больше понравилась. С чем вам удобнее работать. Но... Как показывает опыт, каждая из них она имеет свои достаточно серьезные преимущества. Спасибо за внимание. Всего доброго.